Добрый вечер! Добрый вечер, добрый вечер! Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч с вами на связи. Я рада вас приветствовать. Сегодня речь пойдет о том, как выбирать правильных мужчин. Давно ждут мои уважаемые подписчицы этот курс, как разбираться в мужчинах выбирать сразу своего мужчину. Потому что есть сегодня такая тема, больная, я считаю. Уже более 20 лет я работаю в цели психодиагностики, психотерапии. Сама тоже наступала на старые грабли и не понимала, что не только нужно разбираться в бессознательных каких-то болезненных программах, там родительских. Не только нужно убирать какие-то старые боли, блоки и так далее, а нужно еще Просто становиться осознанным человеком и просто разбираться в этих мужчинах. Конечно, не все будут такими психодиагностами, как я. Конечно, не все получат такую прям супер-супер-возможность, потому что это моя жизнь, и я эту возможность имею диагностировать. Я графолог по почерку, по физиогномике, по его семантическому ядру, потом он как говорит, как пишет. Я уже научилась, потому что это моя профессия. Я работала я в главном управлении разведки, многие знаете, кто не знает, напомню, где тестировала, изучала людей по их почерку, по рисункам, по их разным тестам. Я люблю это дело, и у меня это получается. И, конечно же, это касается и тех аспектов, когда я помогаю Женщинам и мужчинам в том числе. У мужчин выбирать надо свою женщину правильно, чтобы не наступать на грабли, потом не жаловаться, что она такая рассекая. Сам выбрал. Так же самая женщина. Выбирает такого, ну, на которого, насколько хотела ума моей фантазии. Правильно, и сама тоже такая была. И сейчас попадаю. Не всегда включают резвые мозги. Тоже как мы женщины любим сердцем воспринимать, а что почувствуем, а что мы чувствуем. Конечно, это имеет огромное значение, но есть еще мозги, трезвые логические мозги, поэтому разбираться в мужчинах важно, если мужчина с вами много рассуждает, больше плавает в своих каких-то там умозаключениях, бегите от него, Он будет, это нытик и будет вам мозг выносить, если мужчина любит Красивые фразы говорить, обещает, клянется, особенно здесь, в арабском мире, э, очень любят, я сейчас, вы знаете, нахожусь в Египте. Э, очень любят э, вот это клясо. Нам ехал, у Аллах, у Аллах, вот это клясо, будьте аккуратны, будьте осторожны, то, что постоянно клянется, это тоже не ваш человек. Если мужчина, который занудный, он присматривается к каким-то эзотерическим практикам, работает с энергиями, он много рассуждает. Это, боже, это подальше от такого, потому что ни сексуальности в нем, ни энергии, ни жизни, это трус, по сути. Мужчина, который просто берет свою женщину, ухаживает за ней, спит с ней, да, и... В лучшем случае он купит ей, там не знаю, подарочек из к 8 марта, там из букет трех розочек и, и набор из э, белья, э, бегите от такого. Это мужчина, который не собирается за вас нести ответственность. И это не обязательно даже, чтобы он женился. Если мужчина, который с вами приглашает вас себе в кровать пользуется вашим телом пользуется вашей красотой и вы соглашаетесь значит вы терпила вы служанка и стоите вы три копейки понимаете и опять же это не хорошо неплохо это надо просто разбираться и просто понимать что ты хочешь какого ты мужчину хочешь ты хочешь сейчас выйти замуж и обрести и семью завести значит Ищи такого, который тоже готов. А если даже он и не готов, но ты такая классная, интересная женщина, то ты настолько интересна, настолько у тебя есть видение пути. Ты грамотно, ты понимаешь, чего ты хочешь. Ты понимаешь, что ты вообще от жизни хочешь. То, с таким, то к такой женщине мужчина будет тянуться, и он захочет стать тем, кем только предполагает. Он не будет там нырять, там, вот, лазить там по mm. соцсетям, делать какие-то проекты. Он будет, конечно, пробовать, но у него будет четкая цель, потому что женщина твоя умная, далекоглядная, э, мудрая, она знает себе цену. Если же она э, плавает, ходит по, только по историческим практикам, если же она э, ходит только на как сейчас модно йога и много чего еще, но у нее нет четкого видения пути, пути своего, то, конечно же, с, таким, с такой женщиной тебе будет сложно строить свою жизнь. Но сегодня больше речь пойдет о мужчинах, потому что, когда я мужчинам помогаю найти свою женщину, хочешь ты с ней пойти в близость, в секс тебе нужен, просто знай, как ты можешь ей сказать, чтобы она захотела быть с тобой. Да, может мужчина пойти и на секс. И, и женщины есть, которым только им не нужна еще семья. Они тоже могут пойти на секс. Они тоже могут пойти, но вам нужно договориться, потому что любая женщина хочет близости. Не только сексуальной. Она хочет близости вот этой, сердечной. Она хочет семью. Любая женщина хочет иметь статус жены, статус в социальном мире важен, даже если да, женщин даже только потому выходят замуж, чтобы иметь этот статус. А мужчины этого не понимают. Гражданские браки. Ну, пошли вы в гражданский брак. Так договоритесь, чтобы женщина не сидела и не плакала в окошко, что вот он такой-сякой. Я рассчитывала на то, что э, значит, мы пойдем, будем семью строить, что будет ван... у нее там в глазах вальс Вендельсона. Она там уже колечки присматривает в этих магазинах. а у него и мысли даже нет. Он не собирается. Если мужчине 30 лет, и он только женщиной спит, и у него нет желания взять на себя ответственность, это, ребятушки, мои дорогие девочки, бегите от таких мужчин. Это просто никакие мужчины. Я чуть-чуть э, хочу сказать и о женщинах, и о мужчинах, потому что мужчина выбирает себе женщину, которая хочет действительно э, бреги, вот, вот которой не стыдно выйти в люди которая и умна, и красива, и умеет гибко, красиво себя подать. У нее одежда, одежда соответствующая, она не ходит только в штанах в обтянутых, только юбка, которая, извиняюсь, видна вот там какая-то, да. Потому что женщины не понимают, что одевая короткие юбки, они себя позиционируют как дешевка, только как на одну ночь. Вот я общаюсь с женщинами, и они обижают. Да я и сама раньше этого не знала. Вы думаете, я прям вот такая тут умная, да. Я и сама этого не знала. Модно так. Кто сказал, что модно? Это стадный инстинкт. Кто сказал модно? А где твой личный стиль? Где твоя, где твоя авторская, авторский подход? Где твоя индивидуальность? Посмотришь, мужчины ходят. Штаны в трубочку. Толстые, кривоногие, худенькие, толстые. Жара такая. У них штаны в трубочку, как ретузы. Кто вам сказал, ребят, что это классно? Кто-то придумал повести нас в это стадо. И мы как... Вот это модно. А где твой стиль? А где твоя изюминка? То же самое, девочки. Что ты выставила свои красивые груди? Или там ноги? Да оденься ты прилично. Красиво подчеркни свои, свои черты. Неважно, сколько тебе лет. 20, 30, 50, 60. Мужчина, какую женщину выбирает? Загадка. Интересно у которой голос приятный, у которой манеры, у которой ручки женственные, она умеет просить, она умеет сказать, у нее голос приятный. Правда? И когда ты, мужчина, задаешь женщине правильные вопросы, ты тоже понимаешь, будет ли она такой же, как ее мама, потому что 30% дают родители, а 70% мы берем сами. Или же она проходила на какие-то классные тренинги. Задай аккуратненькие вопросы. А каких ты авторов читала? А какие тренинги ты ходила? Ах, слушала, а ты уж уже грамотный, да, ты понимаешь, что в интернете сегодня знаний, ого го сколько. Правда? То же самое, когда женщина выбирает мужчину, когда он ей вешает лапшу на уши, это ты хочешь услышать? Или на самом деле ты чего хочешь? Ты хочешь пойти с ним в отношения, которые у э, тебя потом чуть позже, там, через месяц, через два. Вы пойдете и распишетесь, потому что ты хочешь, главная цель, ты хочешь семью. Или ты идешь хоть в какие-то отношения, якобы пойдем поучимся, якобы пойдем потренируемся, узнают друг друга. Ну, узнали вы друг друга. И дальше что? Вы так и будете ходить на перетрах и себя обманывать, что у тебя есть парень или у тебя есть девушка? Поэтому, девушки, когда вы идете с парень, в, спарень, в спарень, и он зовет вас в постель, приглашает в свой дом, или там, не знаю, у него все равно должны быть какие-то далекоглядные мысли. Но если ему 30, плюс-минус, у него нет понятия о том, что он хочет строить семью, а вы умеете задать ему правильные вопросы, и об этом будет курс. Я много провожу дорогих программ, и мои ученики получают вам без результаты. Выходят замуж, разбираются со своими мужчинами, женщинами, улучшают отношения, выезжают в другую страну, убирает свои страхи. Это моя профессия. И эти программы дорогие. И я знаю, что не каждый может пойти вот прям так сразу в дорогую программу. Ну, кто-то не знает, кто-то боится, а кто-то в себя шлобиться вложить, а кто-то и, и не имеет этих денег. Это нормально. И это, ну вот, поэтому в шапке профиля, профиля будет ссылка на курс как диагностировать мужчин на разных стадиях знакомств как можно за 3-5 секунд, за несколько вопросов, за несколько дней, ну, зависит от того, как, какая там наша цель, вычислить, что это за мужчина. Готов ли он идти с вами в отношения? Готов ли он строить с вами семью? Потому что у большинства же женщин семья. А мы попадаем на кого? А на то, что нам мама внушила? А на то, что мы там сами себе что-то придумывали? Сама такой была, я знаю, как я хотела, чтобы он был наглый, вежливый, красивый, за собой чтобы следил. Таким, такой у меня и был. Мама меня спросила, помню, а где жить ты будешь с ним? Ну, где-нибудь буду, я сказала. Ну, мне было 19 лет, и в итоге потом я выгребала всю. И многие из вас, я знаю, у кого есть свои там выгребалки, у кого есть боли свои, а многие боятся потом идти, с мужчинами работают я хочу бизнес построить и мне нужна женщина которая будет со мной в моем бизнесе а какой ты хочешь женщину самодостаточную умную значит чего хочет ну такой чтобы а почему ты хочешь думаешь, что она пойдет с тобой по бизнес строить если она самодостаточная у нее свой есть бизнес и начинают раскручивать и выясняется что за вот этой мишурой какой я женщину хочу есть боль Боль из юности, где девушка отказала, где папа вмешался, и все, и у нас страх, а вдруг и следующий откажет, и много-много других всяких разных, у каждого из нас есть там свои тараканы. Если девушка, женщина выбирает себе мужчину, который, на которого рассчитывала, надеялась, рассчитывала на то, что будет таким, как твой папа, а он таким не оказался, в итоге ты получаешь он тебя изменяет, он домой тебе денег не обеспечит, его денег не приносит, И ты пашешь на двух-трех работах, дети страдают, в итоге ты в конце концов или терпишь его, как терпилые дети такие же вырастают, или же ты разводишься, но боишься идти в отношения, потому что такой же будет. Поэтому я считаю, что важным фактором это в самом начале начать разбираться в людях, мужчин. В данном случае для женщин предлагается такой курс. И шапки шапке профиля будет этот курс. Цена его, не удивляйтесь, очень и очень доступная по деньгам. Она там, по-моему, там что-то долларов 20, наверное, все. Хотя ценность его раз в 20 выше. Почему я даю такой дешевый, доступный, потому чтобы вы. Прошли, что-то получили, узнали. И, конечно же, дальше пошли себя шлифовать. Пришли ко мне. Спасибо вам за ваши смайлики, за вашу поддержку. Именно поэтому курс «Как диагностировать мужчин на ранних стадиях», чтобы избежать обманов и зачарований Спасибо за ваши смайлики, за ваши, за ваши сердечки. Спасибо Instagram, спасибо Facebook. Подписывайтесь на мою страничку, очень много есть у меня коротких ответов на ваши вопросы, задавайте. Я люблю помогать людям, люблю быть полезным, много бесплатного материала. И сейчас также задавайте вопросы в этом, в этом эфире. Если кто-то не успеет будет слушать записи, я увижу и, конечно же, вам отвечу. В Инстаграм пишите в Директ, прямо в комментариях пишите в Facebook, на YouTube-канале Надежда Новосельская YouTube кому интересно, там тысячи роликов с разными полезностями, тоже заходите. А я завершаю наш эфир и хочу сказать в завершении следующие слова. Жизнь штука, ребят, короткая. Все мы хотим счастья, любви. Мы хотим, чтобы нас ценили, заботились о нас. Мужчина хочет поддержки, нежности, чтобы женщина давала ему ту силу, вот ту, вот ту вот необходимую поддержку, чтобы он отдыхал, расцветал в ее окружении и мог достигать больше. А женщина хочет мужчину, на которого можно опереться. Женщина самодостаточная, она все равно хочет рядом, чтобы был мужчина, который обнили за плечи, погладит, когда ей плохо, принесет ей там кофе, купит ей мороженое, подарит ей колечко, куда-то с ней поедет, куда-то пойдет. Так мы устроены, что ну, не может быть человек, суда счастлив без э, противоположного пола. Ну, если мы, конечно, генеросексуалы. Хотя там тоже люди имеют право на свои выборы. Я никого не осуждаю. Ни э, голубую, ни розовую, так называемую, любовь. Это лишь бы вам было хорошо, и чтобы вы не мешали другим. Так вот, э, жизнь штука короткая. Сейчас у нас коронавирус, пандемия. Сейчас нас отпустили чуть-чуть. Потом нам позвонят в колокольчик, как собаки Павлова, и снова нас загонят куда? Во вторую волну. Вам уже про нее рассказывали, да? И во вторую, и в третью, и будут всегда управлять. И каждый человек хочет управлять другим. Так мы устроены. Человек – это животное. Выживает всегда сильнейший. Но в человеческих отношениях должно быть вин-вин. Выиграть, выиграл, выиграл. То есть сразу договориться на берегу. И поэтому, когда вы встречаете своего человека, во-первых, научитесь задавать правильные вопросы. В курсе это есть. Научитесь калибровать, задавать вопросы и наблюдать, что он скажет. По вопросам, таким как э, он расскажет тебе, какие у него есть будущие цели, чего он хочет. Ты поймешь, стоит тебе с ним идти или нет. у него, вот, дальше носа он ничего не видит. Как вести себя, когда вы поняли, что попались. Ну вот, вот, вот не тот человек. Как красиво, достойно в королевский уйти. Какие издавать вопросы незаметно, вычислять, кто он на самом деле. Какие вопросы задавать, когда это манипулятор. Красивые, дипломатичные вопросы. Про это типы мужчин. Вы будете узнать прям буквально с первых видеоуроков. Видеоуроки построены на 26 уроков, из них там 15-20 минут каждый видеоурок. Вот простые доступные материалы. Это выжимка моего опыта жизни, ну и, конечно же, исследования других специалистов, понятное дело. Буквально два видеоурока есть минут на 30 на 40, все остальные короткие люди. Как не попасть на на Альфонса, на маленького СНК, как не попасть на деспота, который закроет вас в золотую клетку, расскажет, как все так хорошо и чем это в конце концов может закончиться и так далее, и так далее. Поэтому э, ваша задача научиться быть психологом по жизни, научиться диагностировать. Когда вы... Пройдете этот курс, что будет столичной выгодой от прохождения этого курса? Многие из вас продают. Продают свои продукты, свои услуги. Потому что сегодня мы все что-то продаем. Мы продаем себя. Я вот продаю себя. Вы продаете себя, когда вы ходите замуж, когда продаете колготки, трусики, услуги, там MLM какие-то услуги у вас есть какой-то бизнес, и вы что-то обязательно продаете. Так вот этот курс поможет вам также разбираться в людях и понимать, а что стоит за тем ответом, за тем жестом, который человек вам дает. Там также будет невербалика. Вот про жесты, которые сейчас вот я жестами, да, вот вам показываю. Тот, кто будет понимать, вот в этом курсе вы тоже поймете, на как его можно применить эти знания в других своих сферах жизни. Дальше, как мы можем узнать о финансовой составляющей мужчины? Вот сейчас, например, значит, у нас сейчас кризис, да? Сейчас многие люди залипли на страхах и в ожидании, что скоро все откроется. Да, откроется. Но что будет? Тот, кто не будет проактивным, он не получит. Результат. Сейчас, ребятушки мои дорогие, вы тоже это знаете, 90-е отдыхают, вот то, что сейчас к нам с нам, происходит с нами. Поэтому проактивные мужчины, они не сидят, и семечки не плюхают, если их магазины закрылись. Если сегодня, вчера эти продавались эти кошельки, эти сумочки, эти ваши самолеты и пароходы, я условно говорю, а сейчас мир совсем под другим правилам живет. Значит, если мужчина ваш сидит и наблюдает, когда закончится кризис, и у него нет никаких планов на будущее, знайте, что не так вам сладко будет рождать на счете детей, кто вам принесет, кто вас обеспечит, где он мамонта этого возьмет. Поэтому наблюдайте, смотрите, наблюдайте за его внешним видом, за его манерой поведения, как он глазами бегает. Как он руками размахивает. Но этому всему надо, конечно же, учиться. Это множество тренингов, программ, книжек, как вы понимаете. Поэтому в этом курсе, как разбираться в мужчинах, чтобы не попасть на старые грабли, как и задавать вопросы, как, как, как, как вести себя, как увидеть его, кто же он на самом деле, чтобы потом найти себе, когда он встречается к вам, такой классной женщине чтобы не попасть, не попасться на удочку. Об этом будет в этом курсе, который в шапке профиля есть ссылка. В, в, в самом нашем материале, который в Facebook и в YouTube, под этим видео тоже будет ссылочка. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки, будьте благодарными. Те люди, которые просто берут и ничего не дают взамен, они являются, к сожалению... Ну, в общем, это люди, которые... Потреблять. Женщина, которая хочет от мужчины только взять и ничего не дает, она потребятское отношение имеет, да? Люди, которые слушают и ничего не отвечают, никак не реагируют, но они сидят, значит, им что-то нужно. Значит, им это нужно, но они никак не отдают. Вот я стараюсь о а вас, вот, да? Я вижу ваши смайлики, ваши там комментарии. Я понимаю, что вам это нужно, и мне вы мне возвращаете. И хочется мне еще, еще, еще давать, да? А если люди приходят, слушают И никак не реагируют Это люди, которые относятся к бедным людям То есть Так же к вам тоже будут приходить также к вам будут обращаться Так же к вам будут давать Хочешь взять, отдай То же самое касается любых Ситуаций Когда вы хотите взять Сначала отдайте Хотите найти качественного мужчину Вкладывайтесь Пришел человек, учитесь выбирать. Что-то здесь сложилось, разбирайтесь с этим. Не откладывайте на потом. Ищите себе специалиста, который поможет вам разобраться. Потому что мы так устроен, что все происходит не просто так. И когда вас мужчина обидел, когда он пьяница был, там деспот, манипулятор, еще чего-то, и так далее, и вы с ним расстались, или сейчас он у вас есть, то как с ним можно говорить, как с ним можно общаться, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. Ну а те, кто строит только отношения, для вас этот курс будет самый топ. Вы научитесь разбираться, А мужчина научится ставить правильные вопросы, коммуницировать, наблюдать. Вы как будто несколько тренингов Пройдете в этом курсе. Всех вам благ! будьте здоровы, будьте счастливы, выбирайте правильно своего суженого, а для мужчин, которым тоже нужно разобраться, какую же женщину правильно выбрать, чтобы она не только от вас пила с вас кровь, забирала у вас деньги, а что-то она вам давала то, что вы хотите, для вас тоже могу провести 30 минут бесплатную консультацию. Пишите, обращайтесь помогу. вам. Надежда Новосельская, психолог.